Здравствуйте! Сегодня у нас будет обзор СГУ «Алмаз». СГУ «Алмаз» состоит из нескольких деталей нижней части, верхней части, боковых прозрачных элементов и двух металлических боковых элементов с перфорацией. Верхняя и нижняя части изготовлены из 6-миллиметрового и 10-миллиметрового мдф соответственно, покрытого черной водостойкой краской. Боковые прозрачные элементы выполнены из плексигласа синего цвета. Световую сигнализацию обеспечивает 16 светодиодных модулей синего или красного цвета. Звуковая система может быть представлена как встроенным звуковым модулем, так и дополнительным беспроводным звуковым модулем. Габариты СГУ Алмаз: длина 960 мм, ширина 240 мм и высота 56 мм. СГУ Алмаз Питается от штатного автомобильного аккумулятора напряжением 12 вольт. Сейчас будет произведена разборка СГУ «Алмаз». Снимается передний металлический боковой элемент. Извлекается беспроводное звуковое устройство. Задний. Левый прозрачный боковой элемент. правой прозрачной линии. Для того, чтобы снять крышку, требуется открутить 12 крепежных болтов. Снимается крышка. видим, что изнутри СГУ состоит из светодиодных модулей SMD 5053 3 Blue 12 вольт. В правой половине у нас располагается электронник. Переходники, к которым подходят провода для дальнейшего их распределения. Каскад транзисторов, управляющих светодиодными модулями. Основной управляющий элемент Arduino Nano на процессоре ATMega 328P. установлен преобразователь напряжения с 12 вольт требующихся для питания светодиодных модулей до 5 вольт требуемых для питания Arduino. также мы видим внутри проводку дышать на светодиодные модули у светодиодных модулей общий контакт плюс также мы видим расположенные встроенные в нижнюю часть 12 крепежных гаек Программа для функционирования SGU-Алмаз была разработана лично нами. И если вы заинтересуетесь в том, чтобы ее увидеть, пишите в комментариях. Ссылка на файл будет доступна. Устанавливается крышка обратно. Начинается процесс сборки. Требуется закрутить все 12 крепежных винтов. Устанавливаем обратно левую прозрачную половину. правую прозрачную половину. Устанавливается беспроводное звуковое устройство. Далее устанавливаем металлические боковые элементы. СГУ-алмаз собрано. Остается лишь немного подтянуть крепежные винты. Стояночный режим. Режим везде основной. Режим везде дополнительный. Два световых луча. Один световой луч. Два луча дополнительный. Один луч дополнительный. Скрывев из бок посередине. Через один. Везде. движение дополнительное первое, второе и третье. Далее режимы повторяются сначала, начиная с а, везде основного.